всем привет сегодня у нас опять непредвиденная загвоздка похоже накрылся у меня частотный преобразователь для шпинделя я его снял и пересу в ремонт электрошкаф выглядит у нас сейчас вот таким образом так но ну, а поскольку я обещал пустить первую стружку в ближайшее время сегодня попробуем мы запустить управляющую программу 3d для демонстрации возможностей пока без реальной резьбы вот такая вот моделька фрагмент сейчас мы ее запустим попробую на не максимальный но где-то в районе 100 миллиметров в секунду скорость будет Сейчас я ее подготовлю и запустим. Так, вот примерно у нас что должно получиться. Сейчас этот кусок быстро просчитается, самитируется, точнее он уже посчитанный. Вот такая небольшая программка будет сейчас я делаю джек-код нажимаем сохранить уп выбираем джекот миллиметры расширение tab жмем сохранить и обзываем файлик так пускай будет он у нас называться львы Да, По-русски надо писать. Сохраняем. Все. Так, стоп, не все. Проверим, где он сохранился. У нас должен быть на рабочем столе. Да, все есть. Арткам нам больше не нужен. И выключаем его изменения, ну пусть будут сохраненные, нажмем единичку, все, загружаем наш G-код, вот они львы, G-код загрузился. Так, ставим ноль по Z, ну пусть вот здесь у нас будет ноль, погоняем, погоняем, так, и запускаем. разгон шпинделя семь секунд предусмотрен программой Так, ну хватит, наверное. Так, хватит. Отправляем станок в ноль. Так, ну что тут можно сказать? С шагом я еще не играл, с делением, с дроблением шага на драйверах. Надо чуть-чуть добавить, сейчас стоит одна восьмая по моему шага и надо бы смазать не гайки чтобы помягче ходил рельсы вроде уже смазанные да в принципе работает нормально ничего такого я не обнаружил Будем добивать шпиндель. На сегодня все. Всем пока.